Да? Опа и все. Ему нужна была -а -а. просто дырка. Не, не ломай, не ломай, не ломай. Давай обнесем еще вот с а, этой стороны, да, чтобы давай, акула. Давай, я согласен. Вот все. Можно я заборчик поставить? Да, свой заборчик. Заборчик. Только стоп, сюда заборчик ставить? Не стоит вообще. Почему? Да, а потому что мы потом мы опять... как нибудь да, наверное поставим Нет, просто как мы потом атакулу будем сюда всплывать? Опять же, заборчик. А, вот нужен. а ну поставь. Хм. Ага. И будет у нас тут... Подожди, подожди, подожди. У меня есть идея, получится. Подожди, подожди, подожди. Где у нас тут этот трень? Вики, пофиг, она продолжает. Конечно. Ашут хотя бы. О. Во, ворота. Ну с чтобы хоть что-то отличалось Тут акула что-то пытается сотворить Кого-то Слушай, давай попробуем бросить Вот ешечку нажимаем О, покрутилось Хрена но там Ага, а и мы остановились? Да Ой, я провалился в эту дырку И меня вкуснули Здравствуй, акула Слушай, надо будет ее прибить в следующий раз. Так, mm. а поднять якорь. Ну, также нажимаем и поднимаем. Слушай, а это прикольно. Oh. Хрена он да. подскакивает. <смех> это что за бешеный якорь ты такой? Вот такой вот бешеный. Так, еще. Еще что я хотел сделать, обязательно. Попьем. Это наделать всякого разного света. Вот сюда, например. Я хотеть потолок. Какой потолок? Куда потолок? Этаже. Это будет позже. Mm. Так, никому кушаться не надо. Я взял зубатку. Хочу <с посмотреть. Что за что за угар такой пошел? Смотри на фисарга, как он держит эту зубатку. Ну да, в обнимку, я знаю. А я? Готовая зуба. Он любит зубатку. Вот. Вот так. Очень смешно выглядит. Ну, а что ты хочешь с ним сделать? Это ФСР, он любит зубаток. Так. У нас здесь свет, здесь свет, здесь свет. А возле якоря так, где свет? свет. Тебе возле якоря нужен свет? Ну, да? наверное, если ты там все так На, сделал. Да, держи тебе свет возле якоря. У меня тут этот. Слушай, капец, у нас сколько света. Так, и мне нужна вода. А вода у меня есть в бутылочке, и не надо никуда бегать. Да, Ой. в этом большой плюсик сейчас будет. Пять Какой? глотков! Я полностью восстановил себе жажду. Да. Капец. Так, и полностью могу теперь поставить Залиться. соленой воды. Я пить хочу, я пить хочу. Спускайся, тут целая куча всего. Слушай, как много теперь у нас света. Я даже не знаю, нужно ли нам столько света, но пусть будет. Ну если что, потом уберем. Да не хочу я убирать, пусть будет. И... Да? А что? Нормас? Вот сюда еще. Вот. Первый так. этаж освещен как будто днем. Я хочу ага, скинуть все а ненужное. Не а, у нас утро наступило. Вот чё. Да. Есть такая. Так э, почему никто не закрывает за собой двери? Там двойной плод! Плохие люди двойной вот Двойной плод. Нет, двухэтажный. А, так вот кто у меня тут. Так. Да. Ну, делай весло. Да не, И мы попрыли. уже плывем. А, уже плывем? Окей, отлично. Я думаю, нужно так. сделать удочку. Эй, э, кто здесь крышу уже понаставил-то, я не пойму. Нужно сделать свежую удочку и посмотреть, какова она. Я слышу. Так, вопрос да. где? Ага, вот она. Уже все. Щелкнешь, да? Ага, Почему, да? красавчик. Все, закрыл. Так. У нас дерево столько, что теперь можно не заботиться. О боже, ты Топор, посмотри, сколько конечно, у нас конечно, огонь. Да у нас в сетях вообще капец. Я решил продолжаться все собрать, и я забился. И инвентарь просто, да, и я забился. А что за жесть? Так, я хочу сделать кое-что интересное. Удочка выглядит привлекательнее. вот интересно, насколько ее хватит, ФСР. да. ФСР, ты сейчас охренеешь. Пошлите на второй этаж. Понятно, Все Вы же крепится на втором вверху. этаже? Не, Вик тоже Вы может вверху идти вверху. сюда. Я здесь. Смотри, справа от рабочего стола. Готовы? Ну. Хоба. Часики. Теперь у нас есть часы, мы можем знать, сколько времени у нас. А соответственно, когда у нас будет ночь приближаться. Так, просто Эпизоды просто. Окей, ладно, я пошел дальше рыбачить. <сíts> Теперь <сíts> я буду рыбачить по времени. Вот <это> хорошо же. Так, раз у нас тут Вика начала потолочки строить. Сырая телопия поймалась. Сырая телопия. Так, слушай, есть один вопрос. А -а -а. Пока Вика и я не застроили все, нужно подумать куда лестницу да а, лучше лестницу сделай где короче там разрушь крышу а кровать рядом рядом с кроватями нигде коридор сундуки а вот большие сундуки где стоят там лестница а я ставить. вот как раз а стоп стремянка. по другому хочешь ставится стременка о нас о. гребут нас Может кто-нибудь сходить, кого полупустой инвентарь, потому что у меня весь забит. Так, ну ладно, да. я сгоняю. Я ни разу не был. Давай. Так. Опа. Промазал. Сгоняй. А как работает эта штука? Поднять ящик. Все, давай. Ну. Компот. Да, а с этой стороны. Компот. Кто? кто компот хочет? Компот. Никто компот сейчас не хочет. Рецепт компота я нашел. Ну это хорошо. К стенке ты ее поставьте? Нет. Она не к стенке не ставится. Хотя Ой. можно... попробовать. а я забили тут все, а на третьем этаже им своими. А. Ага, да. Вот так вот, да. Тут прям Причём лагает. придется Я уже смирился, офицер. Знаете почему? Потому что ящики. Что ты хочешь с этими ящиками сделать? Ну, они вот меня подбрасывают вверх. <свист> да. э -э -э -э -э -э. Ну, лестница, ну, твою ж налево. Ну, что ж ты творишь, да? Ага, и у меня уже гвоздей нету. Да что ж такое? -то? Тебе дать? Нет. Рецепт У нас 5 рецептов компа Вот это Всё. жесть Теперь у нас есть вот такая хренотень. Плыть. так все я раскидал всякую гадость Ой, как здорово которую я нашел так. так сюда это сюда там, там, там, там, о нормас Wellington. так а как так в... а тут придется а то придется пилара ставить нет стоп где пилара не придется у меня просто нет этого да, нет. прикольно он ну, тут место поддерживаю за эту дырочку я наберу себе пол и Опа. все а с первого раза забраться на лестницу не так то просто почему я прыжка. с первого раза без прыжка просто я идешь в... и все а, вот, все нормально да. так так мне надо чтобы угольник почему он не, не ставится сюда потому что не хочет он ставится сюда блин я не знаю у меня он ставится у меня все в порядке не хочешь вот здесь поставился так опа я пошел звонить здрасте акула до свидания и за ней пошел просто Свинтил за ней, пока не публичный. Не, ну я ей интересно, неплохо, а, а может тут и не будем ставить пилары? Пускай будет да, освещение, а... типа. Зачем? Освещение мы, во-первых, искусственное сделали. Во-вторых, у нас третий этаж, получается, будет почти ну, да, полностью не освещен. Клубы, поэтому зачем? Че это такое? гребаные Это стрелка. Ага. Пять раз. Здесь перед. Так. И <свят> я хотел сделать кое-что совсем сумасшедшее. <свят> <свят> а, а, -а, а, тут поворачивать же можно. Ё, Это, кстати, удобно, если ты так делаешь. Типа делаю Но ну, я больше. так делаю не только из-за этого. Нам нужно намного больше пространства. <свят> <свят> Прям клумба, намного клумба, больше. Клумба. Потому что клумбы, которые хочет Вика, а тут может быть убрать. А, стоп, а чем мы... По... Чем мы паримся? Тут можно же сделать вот такую штукенцию. Во. Ну и да. все Потому что я все время проваливаюсь в эту грёбаную дырку. да А теперь как спуститься? Спуститься а, здесь так. не, не так. Пожалуй, первое, что мы сделаем... Меняем наш mm -hmm. парус одинокий. Снимаем его. Не Кто ломай! Ломает? Вот она. Посмотри сюда своими бестыжими глазами. А, это вы. Я просто смотрю, типа, что тут лишнее стоит. Ну держись. Сними, козырек. Покиньте корабль, да? Все, тут будет освещение от солнца. Все, не трогаем. Пускай тут хоть одна дырка будет. Дырка пускай будет. Дырка. А провалиться давай. ты в эту дырку не боишься? Нет. Не, ну нам нужен переход на этаж ниже, и, в принципе, да. Нужно именно такую оставлять, я поддерживаю. Не надо огораживать, зачем? Ах ты поддержу. Зачем? Зачем? Все. Не трогай. Ну, зачем? Я не знаю, зачем она огораживает. Все. Пс -пс. А как же минимализм? это не в ее случае <смех> какие-то колышки <смех> а, ну, можно ребят, же... еще один плотик можно а же указываться парус. плотик парус, да. парус. А, кстати где паруса вот он парус. так белеет парус одинокий вот сюда где-то белеет он. Во, нормально. Ладно, пойду тоже грибу немножко но погреби так вы там за платом? давайте хоть я в вашу сторону поставлю парус а то сдохните еще, не дай бог. Да нет, Сиушка есть. Хрена вы там вдвоем фигачите. Так. Ну ладно, занимайтесь своими делами. Крайне важными. Вот тут кроватка даже есть. Теперь нет. Так. Ничего интересного, кстати, там не было. Ну, естественно, а с чего бы вдруг? Печальный плод. Блин, прикольно так, так выглядит. Похоже Блин. на дом из лавести, сейчас. На самом деле сложно перемещаться там, где у нас ящики, потому что давит сверху. Ага, вот оно что. Ну давайте и там тоже типа. У нас же только будут эти огороды. В принципе, можно тут убрать, типа, часть тоже, как я вот тут оставила, оградить. Ах ты, елки, палки, вот <связать> какая <связать> же штука. <связать> Тогда Конечно. сделаем по, по красоте. Нахрен я падаю, вот объясните мне, пожалуйста. А... Можно, мне, пожалуйста. Причем, я упал с третьего этажа, то есть мне при... Мне пришлось встретиться и с Викой, да. <связать> Жуткое зрелище, знаешь. Да. Бывает и такое. <laughs> <laughs> Во, все, нормас. Ты okay, раз, за, заставил you. врасплох? <laughs> <laughs> заставил врасплох, да, заставил. <laughs> Ой, я фига я чё могу? Mm -hmm. Что ты сделал? А ты посмотри. Зачем ты это делаешь? Так, ажкач пришла раз мы, мы послали минимализм хаш -хаш мы мире, теперь <связывая> все Хуанаи. а хуна теперь все ну забирай с нее все так. это твой хаш, хаш вот и забирай свой хаш, -хаш. да ядрить его налево вот <связывая> и чё она уплыла в смысле и никто нахуй? ничего не собрал ты собрал я тут еще все а Голову я забрал зачем в виде трофеи Просто. Что зачем? Я забрал акулу. А я не тебе. И посмотри, что она творит. Да я вижу заборы какие-то. Бешеные. Строим ферму, так и назовем эту серию. А я хочу еще сделать типа пол и туда потолок. Я делить хочу зоны. Покрасить красным. все, я огородник, все. Огородник, огородник. Чувствую, я заберу первый этаж. И не будешь подниматься вообще никогда на третий, да? У меня есть копье. Просто мне интересны вот эти полы. Вот эти, которые... Так. Ладно. Будем на этом заканчивать, пожалуй. Вон там остров у нас впереди, так что направимся сразу к нему. Досок подсоберем зато. Да до досок и так до хрена, на самом деле. Мы половину не истратили, а все уже застроили. Закончим на этом ковре. Красно. Да. Ну, собственно говоря, я пока присяду. Да. В общем, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. И оставляйте свои комментарии. А с вами сегодня был Делл. Эфисерк. И Вика. Да, где-то там наверху. Выгляни в окошко. В свое же прорубленное. Мы дадим говешку. Подождите, я забраться. Вон она прыгает, ты посмотри. В общем, да, пошли поржем. Всем пока. Всем пока.